Семь лет назад он считался одним из самых крутых ментов в бойном отделе. Его обвинили в убийстве, которое он не совершал. Уверен, он хотел бы отомстить. Тот, кого называют кайзер, тоже должен умереть. Я хочу, чтобы ты убил еще одного человека. Я не киллер, я бывший мент. Таких, как я, либо обожать, либо отстреливать. Это полтора миллиона. Деньги будут лежать в багажнике машины. У него амнезия. Надеюсь, что временная. А ты что, правда ничего не помнишь? Ты же в любой момент можешь вспомнить у себе нечто такое, что перевернет твою жизнь. Кайдер уже едет, чтобы убить Да ладно. Ты же правда не знала? Ты мой дружок Хиллер. Хиллер.